Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы поговорим про антидепрессанты, о том, как с них слезать. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что это может быть для вас ключевым моментом. Очень часто, когда клиенты обращаются ко мне для прохождения курса психотерапии по скайпу, где мы прорабатываем их тревожные ситуации, снижаем тревожность, у них встает вопрос, собственно, начинается все с того, что они говорят, я принимаю там, вот такой-то антидепрессант, принимаю его уже там, достаточно много, месяцев несколько, пять или год, и хотел, хотел бы с него слезть, хотел бы перестать его принимать. И, собственно, как мы это с вами будем делать? На что я отвечаю, что прием антидепрессантов и отмену антидепрессантов необходимо компенсировать результатами психотерапии. Что это значит и почему я именно так отвечаю? Дело в том, что когда вы принимаете решение пить препараты, на это вас толкают определенные ваши состояния, определенные причины. И вот смысл в том, что если эти антидепрессанты убирают ваше состояние, то как только вы перестаете их принимать, ваше состояние, из-за которых вы начали пить препараты, оно снова возвращается. И здесь это не у всех так. У кого-то бывает так, что человек перестал пить препараты и чувствует себя хорошо. Зачастую это тогда, когда это только... Первое столкновение в его жизни с повышенной тревожностью или первый какой-то случай. Но зачастую, когда человек отменяет препараты, через какое-то время он может даже первые месяцы себя чувствовать хорошо, но потом постепенно опять чувствует, что его состояние, это симптомы, тревожность, бессонница и так далее, они снова постепенно возвращаются. Почему так происходит? Дело в том, что сами антидепрессанты не лечат вашу проблему. Все потому, что ваша проблема эмоциональная. И необходимо в первую очередь снижать тревожность, пока вы принимаете антидепрессанты. То есть, пока вы принимаете антидепрессанты, все, что они делают, это позволяет вам чувствовать меньше физические проявления страха в теле. Но сами ваши тревожные реакции, они могут тоже быть немножко слабее, чем обычно, но сохраняются. И ваша задача, прорабатывать тревожные ре... реакции, снижать ваш уровень тревожности до такой степени, чтобы убрать изначально то состояние, в котором вам пришлось пить антидепрессанты. Вот и все. То есть, если у вас ничего не поменялось, вы просто пропили антидепрессанты, ваша тревожность осталась той же, то как только вы их уберете, вы снова почувствуете себя плохо. В большинстве случаев. Бывают исключения, но в большинстве случаев вы почувствуете себя плохо. Либо сразу же после отмены, либо спустя время, после того, как отменили. И для того, чтобы этого не произошло, в процессе приема антидепрессантов вам нужно снижать свою тревожность. Чтобы у вас в процессе приема антидепрессантов пропала необходимость в приеме антидепрессантов. И тогда, и только тогда вы действительно сможете их убрать из своей жизни. Пока же этого не произошло, вы будете находиться в необходимости снова использовать эти антидепрессанты. Но здесь я хочу вас немножко напугать. Немножко напугать, извините уж, но это правда. Когда человек годами принимает антидепрессанты и не работает со своей тревожностью, процесс повышения тревожности у него все равно продолжается. И на тот момент, когда он отменяет препарат, он в итоге оказывается зачастую в том состоянии, которое еще хуже, чем было тогда, когда он начал прием антидепрессантов. И получается, что из-за того, что человек пустил все на этом отек, сделал заглушку в виде антидепрессантов, спустя время... Когда он их отменяет, ему еще хуже. И теперь что происходит? Ему он пытается вернуться к этим антидепрессантам. Он возвращается, но так как он уже длительное время их принимал, организм начинает адаптироваться к этим препаратам, и они уже не дают того эффекта, как давали поначалу. И соответственно теперь для того, чтобы убрать состояние человека, ему требуется либо увеличивать дозировку, либо добавлять другие препараты, либо менять препарат на более сильный. Собственно, так и у всех и происходит. Люди берут сначала легкий препарат, спустя время им приходится принимать более тяжелый, потом еще более тяжелый, увеличенная дозировка, добавление еще нескольких препаратов. И это нескончаемый ад, потому что процесс повышения тревожности идет дальше. Ему наплевать на то, что вы используете антидепрессанты. То есть вы... И используя антидепрессанты, должны покупать таким образом время, когда вы можете нормально работать со своей тревожностью, со своими эмоциональными реакциями. Но если же вы просто принимаете депрессанты и думаете, ох, как все хорошо, теперь моя проблема решена, то вы потратите это время на то, чтобы организм адаптировался к препарату, Уровень тревожности подрос, и спустя время вы почувствуете, что эти антидепрессанты уже не дают такого эффекта. И вы переходите на более тяжелый. А любая попытка отменять приводит к ухудшению самочувствия, и вы в итоге оказываетесь в безвыходной ситуации. Чтобы этого с вами не произошло, не торопитесь убирать антидепрессанты, если вы сейчас их принимаете. Ваша задача прямо сейчас Начать проработку своей тревожности, чтобы вы чувствовали уверенность в своих силах и понимание того, что вы способны справиться со всем этим и без антидепрессантов, что они вам уже не нужны, но не потому, что они сделали свое дело, а потому, что вы пока их употребляли, пока их принимали, улучшили свое состояние, то есть снизили свою тревожность до такой степени, что сами препараты теперь вам уже не нужны. И вот тогда вы спокойно сможете эти препараты отменять. И, соответственно, вот тогда-то вы, сняв их у себя, будете чувствовать себя так же хорошо, как и при них. И никаких побочек, никаких отменов у вас не будет, потому что причины, по которой вы стали принимать антидепрессанты, уже нет. Желаю вам в этом большой удачи. Напишите обязательно в комментариях свою историю, как вы избавлялись, Подтверждаете ли вы мои слова, что да, действительно, как только сходишь с препарата, опять же все возвращается. Напишите свои истории, как вы принимали, для многих это будет интересно, я тоже обязательно все прочитаю. Ну а также пишите свои вопросы, друзья, пишите темы для моих новых видео, что вам интересно узнать. Я очень хочу быть для вас полезен. Спасибо, что досмотрели, всем пока.